К волнующим струну прислушайтесь. Вечерние размышления. Вечереет быстро, чайник ласково шуршит, разбрелись все уличные звуки по домам, Потемневший небосвод пучками звезд прошит. Благодатный отдых Всем недремлющим умам. Пусть подремлет ум И насладится ветерком, Что ласкает голову, Смотрящую в окно. Теплый воздух Отдает немного табаком, Но приятно пьется, Как хорошее но мы живем нехитро, спим, работаем, едим и проходим множество извилистых дорог, То глядит за нами кто-то, то за кем-то мы глядим, Да поможет за собою поглядеть нам Бог. И чай готов, он ароматен и горяч, А бродяги мысли это спутники его. Время обсудить с собой плоды своих удач. Сами по себе удачи просто ничего. Время остудить, надменный пыл и наглый тон, Что однажды выручив, теперь мешают жить. Время — цель увидеть и услышать камертон, Чтобы перестать вокруг да около кружить. Мы живем нехитро, спим, работаем, едим И проходим множество извилистых дорог Кто глядит за нами, кто-то, то за кем-то мы глядим Да поможет за собою поглядеть нам Тяжкий грех лечить Позабыв о том, что первый грешник это он Очень часто совершенству жаждет тот учить Кто несовершенством в совершенстве наделен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 Столетний пень О заново В столетнем пне молодость дремала, О прошедшем дне спета им немало. Раньше было так, а теперь иначе, Нынешнее мрак. Впереди тем паче. Над столетним пне Развлекались дети Был он на коне Да попался в сети И ко дню был день Теперь корявый над столетним пнем Пролетали птицы, Он горел огнем И просил водицы Только те двора, Что на нем играла нам домой. «Пора!» Крикнув, Убежала. И столетний пень Вновь один остался. Закатился день, В роще затерялся. Эх, они домой! И мне туда бы, был бы мне покой Кабы, кабы, кабы Зеркало гляди И не пень ты вовсе На столетнем пне Молодость дремала О прошедшем дне Спета им Без тебя не бывает. Мигом питаются мысли, слова и идеи, но не подвластно его описание книгам. Думают много философы и чародеи, ставят проблемы, решают на зло всем интригам.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 Не был бы звуком Свет электрический Белый свет – свет негасимый Солнечный свет – свет улыбки зимой или летом Свет отражающий Свет просто неотразимый Свет выключаемый ночью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 не был бы миром Ты это миг, превращенный в реальное время Ты это звук, что безмолвить тьму разбивает Ты это свет, что рождает моих строчек племя Ты это мир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 Просто поговорить.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 Я просто поговорить Друг друга строгом и судим. Нас завтра может не быть. Думаю, что все-таки будем. Нас завтра может не быть. И в заключении выступление своего я спою песню Не оставь меня, чтобы мы друг друга не оставляли, ни в горе, ни в радости. Рамки жизни земной, узки, чистым голосом, сердцем трепетным. И в дни отчаяния руку помощи Очень важно уметь подать Ты сегодня мне, завтра я тебе В этом для двоих благо Очищающий перст любви твоей Гладит нежно всего меня Ты прости за то, что в потоке смут Ошибался тебя могущий бог за невидимый вечный кровь в нем тепло и жизнь в нем добро и мир в нем основа из всех основ Праздник у меня всех с Рождеством.